Первое. Скажи своим мышцам расти. Все начинается с четкой цели. Мужчина должен уметь сказать себе и следовать своим словам. Большинство мужчин скажут себе «расти и развивайся», но результата не будет, потому что за этими словами нет искренности. Чтобы иметь мотивацию, сначала следует понять, чего ты хочешь по жизни. Только четко зная свои желания, можно с верой обозначить свои цели. Если вы не чувствуете веры в цель, Лучше ничего себе не обещать. Номер два. Задайте себе вопрос, что значит невозможно. Никогда не прислушивайтесь к ограничениям, установленным кем-то другим. Кто-то может сказать, брось это, это безнадежно, даже не начинай это делать. Ты не сможешь. Никогда. Никогда. Повторяю, никогда не прислушивайтесь к этим ограничениям. Сами решайте, какие у вас ограничения. Только попробовав сделать задуманное, вы сможете понять, способны ли вы на это или нет. Номер три. Боль. Боль необходима. Боль неизбежна. Мы рождаемся через боль. Боль обязательно. Боль необходима для роста. Будь готов к дискомфорту. Боль это необходимое зло. Вы должны привыкнуть к боли подружиться с ней и потом победить ее. Поэтому, когда боль придет в вашу жизнь, чтобы сбить вас с ног, вы можете смахнуть ее со своих плеч, потому что вы привыкли к ней. Вы можете сесть, поговорить с болью и стать лучшими друзьями. Номер четыре. Слушай. Прислушивайся к своему собственному телу и разуму. Лучший судья того, что следует и того, чего не следует делать. Это ваше тело и разум. Учитесь слушать их. Тело обязательно скажет, что такое что какое движение или упражнение работает, чем вам следует заняться сейчас. Если вы чувствуете, что какая-либо деятельность мотивирует вас, продолжайте ее. Эта деятельность наполняет вас и делает сильнее. Ваше тело и разум, ваши персональные учителя и тренера. Номер пять. Представьте четкую и ясную картину того, чего вы хотите достичь. Сосредоточьтесь на этом образе, придерживайтесь образа, следуйте к нему. Не отпускайте из ума свою картину, не дайте обстоятельствам помешать вам видеть ее. Номер шесть. Твое тело приспосабливается. Наше тело – это невероятный механизм, который адаптируется к любой ситуации и к любой нагрузке. Не бойтесь выйти за границу своих представлений, в какую бы среду вы ни попадали – Тело обязательно приспособится к ней. Перехитрите свое тело и разум. У вас есть что-то новенькое, то, что делает вас сильнее. Создавайте новые сложные ситуации для себя, и ваше тело вынуждено будет приспособиться к новым обстоятельствам. Номер 7. Все тела уникальны. У всех разные типы мышц и строения тела. Не бойся экспериментировать с телом. Найди свой стиль тренировок и жизни. Выходи за рамки правил и нормы. Идеальный угол развития может быть определен только вами. Как его найти? Да попробовать все подряд. И то, что лучше всего чувствуется, то и делать. Номер 8. Перезагрузка. Первый способ перезагрузить себя ⁇ это слишком большой вес. Под большим весом мы буквально сопротивляемся такой нагрузке. Второй способ перезагрузки ⁇ большое количество повторений, которые насилуют вас. Приказывайте себе расти, заставляйте свое тело и разум слушаться вас. Номер 9. Одержимость. Это не просто красивое слово, чем бы вы ни занимались. Если вы хотите быть лучшим в своем деле, вы должны быть одержимым своим делом. Неважно, стрижете ли вы газоны, моете окна или печете пончики. Одержимость неизбежна. Каждый хочет быть чемпионом. Вы мечтаете об этом. Вы спите с этим желанием. Вы едите с этим желанием. Вы даже дышите этим желанием. Одержимость такая плотная, что ее можно коснуться без одержимости. Вам не видать успеха. Это невозможно. Дикая одержимость абсолютно обязательна для вашего же величия. Номер 10. Удовлетворенность. Это дыхание смерти. Никогда в своей жизни не становись удовлетворенным. Вы не можете прогрессировать за границами своего удовлетворения. Удовлетворенность – это конец вашего роста. Это конец вашего пути. Вы приехали. Я удовлетворен. Мне больше нет нужды бороться. Мне больше не нужно напрягаться. Я закончил. Я достиг своих целей. В топку удовлетворенность. Удовлетворен ли я? Да никогда в жизни. Подошел ли мой путь к концу? Нет. Не надейся. Я не уйду. К черту удовлетворенность. К черту ее. И помните, я приказываю. Так говорил и говорит Сити Флетчер. Запомните слова. Подпишись на обучающий контент. Поставь лайк. Всем добра.